Есть книга, у которой довольно странное название – «1984». Ее написал Оруэлл. Так вот, книга это описывает так называемый будущий мир. Так называемую систему поглощения человека как личности в некоем обществе, которое полностью управляется системой, полностью управляется государством, правительством преступным. В общем, это такой своеобразный мир, мир утопия где диктатура, где рабство, где абсолютное подчинение. В общем, то, что, в принципе, как считаю я, э, ждет нас в ближайшем будущем, если мы ничего не предпримем. Не воспринимайте как призыв мои слова, мало ли, тут есть такие люди, которые шарятся по сети и выискивают именно такие призывы. Так вот я не об этом. Очень интересный момент, что... Многие из нас не видят реальности, которая происходит вокруг них. И они думают, что мир вполне нормальный. Они в нем живут как личность, как свободный человек. Зарабатывают деньги, стремятся к какому-то будущему. Плодят детей, растят детей, там воспитывают, не воспитывают. Это уже другой момент. Потому что я считаю, что всех ваших детей воспитывает как раз система. Воспитывает так называемое арабское общество и преступная власть в том числе и преступная религия. Но э, сейчас мы не об этом. Я как-то смеялся, говоря о том, что скоро мы будем платить деньги за то, чтобы дышать воздухом, наслаждаться солнцем, ходить по улицам своего города, своей страны, перемещаться из одного города в другой город. Знаете, э, как-то вот на днях я поразмыслил, посмотрел и понял, что это время фактически уже наступило. Для нас был создан так называемый Фактор страха, который мы представляем себе как эпидемия, как вирус, коронавирус, если быть точным, о котором сейчас все трещат, кому не лень. Что самое отвратительное, абсолютное большинство этих людей, они понятия не имеют, что такое коронавирус, какова у него классификация, какие болезни подпадают под это понятие и что в этом особенного, либо обыденного. И не буду сейчас говорить о том, насколько это смехотворно и опасно, либо не опасна эта болезнь. Почему мы видим большое количество тех, кто умирает, переполненные больницы. Я уже говорил об этом неоднократно, если хотите пересмотреть предыдущие видео, там вы найдете некоторые мои мнения на эту тему. Именно мнение Обратите на это внимание. Так вот, посмотрите, что произошло. Да, еще не существует прямых налогов, прямых плат и не стоит как таковой ценник с конкретной надписью о том, что это плата за воздух, за свободное перемещение по улице. Но что мы видим? Мы видим уже существующие косвенные поборы, косвенную плату, косвенные налоги на воздух, на свет, на прогулки на улице. На людей одели на мордники и сказали им, хотите дышать воздухом? Что ж. Платите за наморник вот такую сумму, одевайте его и дышите ограниченное количество времени на улице, наслаждайтесь солнцем частично, так как ваше лицо должно быть закрыто, руки закрыты там, и вы должны определенное время находиться на улице. Если вы не соблюдаете данные правила, абсолютно незаконные, кстати говоря, правила, потому что э, есть нормы, э, по которым. Мы как бы должны жить, и эти нормы, они привязаны к закону. Это и есть закон, это группы законов, я не буду сейчас вдаваться в подробности, но суть не в этом. Суть в том, что власть, которую я всегда называл преступной, преступное правительство, которое в моей стране, в вашей стране, в Туркмении, к примеру, в Северной Корее, это власть совершенно не соблюдает законы. Она творит, что хочет. И так как она, в принципе, и является законодательной властью, то они выдумывают все, что хотят. Так же, как когда-то Гитлер на совершенно законных основаниях отдавал приказы, уничтожал людей, массами, народами. И это было законно в его форме. Понимаете, в чем суть? Потом, когда судили на Нюрнбергенском процессе, после войны, судили солдаты и прочих представителей э фашизма, скажем так. Они пытались отмазаться тем, что они выполняли закон. Но они были лишены данной прерогативы, данного приоритета, данной защиты, данного иммунитета. И были осуждены, так как не должен тот, кто получает приказ, видя, что он преступный, осознавая это, исполнять его. Это очень логично и очень просто. И с моральной точки зрения, и законодательной. Поэтому те так называемые силовики, которые сейчас в форме в моей стране, к примеру, творят беззаконие и бесчинство, рано или поздно они ответят. И я думаю, что уже рано, то есть скоро. Почему? Потому что... Ну, терпение народ кончается, деньги в бюджете кончаются и многое другое. В общем, тоже не буду вдаваться в подробности. Суть, суть моего видео в том, что вы платите за воздух уже сейчас. И пусть это не открытая графа в налоговой системе, где написано налог на воздух, налог на солнце, налог на ходьбу да, по улице. Ну, предположим, можно это так назвать. Пусть так пока еще это не прописано, но факт остается фактом. Вы платите деньги за то, чтобы дышать воздухом. Вас, я вот когда-то смеялся, когда э, смотрел фильм «Кинзаза», я смеялся над тем, что э, главные герои им так называемые, как же они там назывались, эцелопы, которые следили за правопорядком, очень подходящее, кстати, название для современных представителей власти, эцелопы, они заставляли людей одевать намордники, стоять на коленях, радоваться жизни, одевать себе на нас цак и приседать там, я не знаю, хлопки в ладоши и все остальное. То есть, э, присмыкаться, очень подходящее слово, именно присмыкаться перед властью. За это они брали деньги, и если ты не подчинялся, им тебя либо избивали, либо арестовывали, либо брали с тебя грандиозных штрафов, то есть забирали у тебя все. И эта ситуация мне казалась на тот момент смешной. Но то, что я вижу сейчас, когда человека, который не одел маску, ему крутят руки, и неважно, это пожилая женщина, мужчина, ребенок, совершенно неважно, за ними гоняются с дубинками, хватают, валят их на землю, крутят им руки. За то, что люди выходят, высказывают свое мнение. За то, что люди просто, как в моей стране, люди гуляют по улице, и даже открыто не выражают своего какого-то мнения, и они идут по одиночке, просто по своим делам, даже не присоединившись к мирному протесту. Их хватают и валят на землю, садят в автозаки, везут и по фальшивым протоколам, по фальшивым показаниям, по лживым показаниям, по незаконным показаниям. Их садят в тюрьму, им дают грандиозные штрафы. Но то, что происходит сейчас вокруг, в вашей стране, в моей стране, неважно. Возьмем, к примеру, Туркмению, да, очень смешное место, на самом деле, но смешное, как, как мне, наблюдающему, со стороны. На самом деле, я думаю, тем, кто живет там, это совсем не смешно. Так вот, местный там царь, э, совершенно безмозглое существо, стоит памятники золотые своим собакам. Там, э, последнее его чудо, вот вчера как раз Варламов об этом рассказывал в своем новостном выпуске, я обратил на это внимание, и прям Варламов прочитал мои мысли. Почему? Потому что... Этот упырь, он запретил теперь все черные элементы на автомобилях. Мало того, что до этого он запретил все цветные автомобили, сказав, что все должно быть белое вокруг. У него там дома белые, у него там все белое. Так он теперь заставил перекрасить людей все оставшиеся элементы черные на автомобилях в белый цвет. И у меня сразу же проскочила мысль, и Варламов ее озвучил, о том, что, блин, а как же с колесами, как с резиной быть-то? Наверное, действительно богатым станет в Туркмении тот, кто, ну не знаю на какой промежуток времени, но все же, тот, кто будет выпускать белоснежные покрышки на автомобиле, понимаете? И потом у меня параллельно возникло еще ряд вопросов относительно асфальта, он же ведь тоже черного цвета, понимаете? Наверное, и тут будет производиться какая-то покраска, либо высветление, что-то в этом духе. И да, это, наверное, смешно, но это смешно, пока это не касается непосредственно вас. Знаете, я помню те времена, когда вода была бесплатна. Я помню те времена, когда мы смеялись над тем, что воду будут продавать в магазинах в бутылках. И сейчас, когда я вижу в своей стране срезанные колонки... Заколоченные колодцы, блин, и воду в бутылках. Причем не по самой дешевой цене, скажем так. Если сопоставлять ее с топливом, там еще с чем-то. И это лишь один пример, понимаете? Это лишь один пример того, что происходит. Если вы каким-то образом проследите статистику, либо прочие какие-то данные о том, какое количество новых налогов возникло, за период, ну, предположим, 20 лет, да, ну, 25, и насколько выросли сами налоги, то есть, во-первых, как их стало больше и как они увеличились, то вы будете поражены. Точно так же, наверное, если была возможность, можно было бы обратить внимание на то, что раньше вообще не имело ценностей, и не из-за того, что технологии не позволяли, а потому что... Это было рационально, это было нормально, это было естественно. К примеру, взять мазут, да, побочный продукт в нефтепереработке. Раньше предприятия платили деньги за то, чтобы уничтожить мазут. Сейчас э, многие котельные работают на мазуте. И сейчас вы платите деньги за то, чтобы отходами мусором э, вам делали отопление, подогревали воду, используя мусор. Тот, за, который, за уничтожение которого когда-то само предприятие должно было платить. То же самое с продуктами. Посмотрите, как прекрасно химия развивается исключительно в пищевой отрасли. Раньше мы кушали мало-мало нормальные продукты, настоящие, реального происхождения. Сейчас, если, предположим, та же курица, она разделывается на птицефабрике или где-то на мясокомбинате, она без остатка. Все идет вход, Шкура, перья. Клюв, я не знаю, когти там, все идет вход, все перерабатывается, все измельчается, из этого потом делается паштеты, колбасы. Получается так, что то, что когда-то было мусором и уходило на переработку, сейчас стало безотходным. Понимаете, то есть сейчас стало приносить деньги, так называемому, производителю. Вы это кушаете, вы это глотаете, вы этого не замечаете. Да, можно сказать, что это прогресс, можно сказать, что... Ну, может быть, это не так опасно для здоровья. Но тут, не знаю, проводили ли такие исследования. Стоит поспорить, наверное, с моей стороны. И знаете, первый аргумент, который бы я озвучил, это то, что простые, казалось бы, продукты... Посмотрите на состав, который написан на них. Посмотрите, обратите внимание, вы увидите, что это таблица Менделеева. Это совершенно непонятные для вас буквы, слова, аббревиатуры. Понятие. Знаете, наступило то время, когда мы платим за воздух, за солнце, за свободу, за возможность выйти на улицу, сходить в магазин. Наступило то время. Не знаю, сколько вы будете терпеть. И самое главное, на что хотел обратить внимание. Знаете, чем они сейчас занимаются? Они собирают ваши персональные данные. Да? Это факт. Как они их будут использовать? Я не знаю, наверное, для ваших ограничений еще больше. Для сокращения ваших свобод, для ограничений ваших прав, возможностей, там, перемещений и всего остального. То, что происходит сейчас, два года назад, мы не могли себе представить. Понимаете? Обратите на это внимание. Если взять, к примеру, Китай, там одна из провинций. Да почему провинция? там Китай, по-моему, уже весь такой. Они полностью все снабдили камерами, считывают лица людей, распознают. Там уже существует полный контроль, и автоматизация на предприятиях, роботизация. Там, то, что происходит, вот на самом деле, будущее, наверное, мне кажется, можно измерять по таким технологичным странам, как Китай. Стоит обратить на них внимание, посмотреть, насколько сильна у них партия, насколько блокируется у них интернет, там, то есть свобода слова, насколько перемещение, насколько вот, глобально, как они управляют страной, с таким-то количеством людей, с такими территориями. Какая у них армия, как у них подавляются какие-то протесты, какие у них законы, какие у них свободы, какие у них... В общем, это очень живой пример, очень интересный. Уже давно в Японии, там, да и в Китае, наверное, в загазованных местах там есть аппараты, где ты платишь денежку и дышишь кислородом, И все хреново стало. А в масках, на наморниках там ходят давным-давно уже существа. Именно существа, потому что рабы это не люди. Я так предполагаю, я так утверждаю. Берегите себя, подписывайтесь, пишите свои комментарии. Знаете, наверное, полезно все-таки осознавать реальность, которая вокруг тебя. Хотя бы для того, чтобы самому себе, ну как-то определять план на будущее. Что делать, куда двигаться. Потому что большинство из того, что мы делаем, оно, к сожалению, не имеет смысла. Вообще никакого. Берегите себя, всего доброго, будьте умнее, думайте головой.